друзья всем привет сегодня хочу с вами написать такого замечательного хулиганистого рыжего котенка который охотится на елочные игрушки листик у меня акварельная бумага вот снеговичка мы рисовали на ней кто не смотрел посмотрите я там и фактурку показывала бумаги то есть это такая же тоже как открыточный вариант будем делать и сейчас карандашиком простым я намечу нашего котенка и игрушки собственно остальное все у нас это фон елка будет и так котика я размещаю голова его будет здесь да то есть оставляю от края чуть место там у нас ухо будет торчать где-то вот здесь намечаю ровной линии наметила здесь с Наклон головы вот так, где-то. Здесь а, вот его щечка да, пойдет где-то середина вот этой линии. То есть, если спуститься ровно, вот где-то здесь будет щечка. То есть, и вот под таким вот наклоном. Дальше. А мордочка у нас будет, если поделить листочек пополам. Ну, вот так где-то приблизительно пополам, то она до, до середины не доходит, то есть где-то она вот здесь будет. И здесь вот так засечка, и здесь у нас вот так, вот так. Вот такое вот что-то типа ромбика у нас получилось засечки головы, да, как бы размеры мы показали теперь от этой середины где-то вот, вот так вот мы проходим эту часть если поделить пополам то чуть-чуть меньше вот такой вот не особо ровной линии как бы слегка дугообразной я наметила уровень откуда у нас ушки будут начинаться это все уже мордочка собственно Здесь у нас ушко пойдет вот от края, прям вот, вот сюда. Пойдет ушко. И, собственно, вот сюда оно придет. Здесь вот это будет вот так. Толщинка. Здесь смягчаю, показываю линию макушечки вот плавно сюда приходит ушко так то лишнее и вот отсюда у нас идет вот так сюда дальше вот эти вот части где у нас вот ушки да идут бы плавно пойдет у нас вот сюда под наклоном носик <coughs> носик сам почти около края у нас будет так здесь небольшая такая вот выемка так здесь перемычечка он у нас в перспективе да значит эта часть будет меньше это больше так как она к нам повернута здесь будет веточка висеть но все равно сейчас вот легонечко смягчаю придаю ему очертания такие вот кошачьи <свист> <свист> так вот эту линию пожирнее чтобы вам видно было так здесь от перемычки пойдет у нас вот так вот линия как бы ну, улыбки назовем да сделаем вот так вот смотрите то есть вот это а, дугообразная линия да и вот здесь тоже намечаем вот так вот дугой здесь если посередине вот так вот провести у нас получается вот такой тоже дугообразная но она вот так вот пойдет то есть ну, изгиб головы <coughs> если провести вот эту линию да то у нас улыбосик вот тут где-то вот так вот доходит мордашка его так а отсюда у нас уже пойдет ну как нижняя челюсть да его вот это вот подбородочек породочек и вот он пойдет там постепенно потом шорстку перейдет <coughs> так вот здесь здесь вот ушка заканчивается и пойдет потом шерстка его здесь вот будет более темная Здесь потом будут так шерстинки у нас. <coughs> Дальше глазки. Глазки, глазки. Вот здесь намечаем. То есть, а, если вот взять вот это расстояние от краешка уха вот, до суда, да до самого края то это где-то приблизительно середина будет опять такая же параллельная дугообразная линия это будут глазки то есть здесь у нас носиком четко очерчен глаз и вот так пошли они у нас такие вот раскосые глазки Здесь зрачок и с этой стороны тоже глазик, только он у нас уже к носу не будет прислонен. Так, здесь вот так вот, вот так вот сюда, чуть-чуть отступаем, как бы делаем вот эту вот ну, кошачий взгляд этот. Здесь у него м, будет такой как бы века нависшее чуть-чуть. Так вот можно себе еще подсказочку наметить. Вот так вот, докуда глазик да, доходит. Да темное пятнышко пойдет, и зрачок ушко сделаю побольше, чуть-чуть. потом пойдут так усики усики без усиков котик прям не котик здесь точечки вот эти темные рисовать будем акрилом да не сказала акрилом будем рисовать так и вот здесь у него где-то вот, вот здесь пойдет тоже веточка ну вот так вот идет лапка она у нас куда-то уходит в край вот здесь выходит а, здесь я намечу край игрушки довольно крупные вот так вот кусочек выглядывает а здесь тоже кусочек игрушки Можно взять какой-нибудь предмет, вот, к примеру, круглый побольше, чуть поменьше, разных диаметров, ну, обвести, допустим. И где-то вот здесь тоже у меня будет, ну, вот высота игрушки, если без вот этого крепления, где-то вот на уровне глазок будет, то есть где-то вот высота. А низ, низ, ну, вот на уровне щечки вот этой треугольничка, то есть, ну, вот такая вот она приблизительно ну это так вот плюс минус примерно То есть не обязательно ее делать прям один в один чуть там в сторону куда-то так здесь будет такое на что она крепится да игрушечка такое вот раз здесь колечко и там она будет где-то привязываться уже вот эта вот ниточка висеть на елочке и теперь лапка так низ мы наметили лапки так не сюда я ее повела она у нас идет <coughs> вот здесь довольно-таки крупная лапка здесь тоже вот там оно дальше в елке все уходит, то есть там не видно ничего, где она там идет, вот здесь выходит часть игрушки закрывает здесь где-то вот так вот она здесь опять потом елка и лапу сначала наметим таким вот как бы тоже шариком. Здесь вот так вот изгиб. Дуга такая. Вот. Вот так наметим. А теперь смотрите. Сюда нужно разместить 4 пальчика. То есть примерно пополам разделили. Да? Раз. И эти примерно вот так вот Пополам мизинчик чуть-чуть поменьше, потому что он туда уже как бы загинается. Да, и вот теперь уже вот эти вот отдельные части мы вот так как бы закругляем, вот, и из них будут уже такие гоки так вот здесь вот так лишние линии убираю чтобы сильно не мешали. Там такие еще перепоночки у них есть, и на лапках будут вот так вот полосочки, полосочки. То есть вот здесь тоже он такой полосатик. Ну, вот этого достаточно. И сейчас я добавлю на палитру красочку палитра так, вот так положу и добавляю краску ну, это соответственно белила Дальше я возьму для огоньков, для каких-то светлых елочки, иголочки, да, вот желтый лимонный. Так, дальше для котика я возьму охра, у меня золотистая. дальше для игрушки так видно все красненький красный светлый дальше синий возьму для игрушечки тоже синий у меня просто синяя написано но такой красивый цвет синий также темно-фиолетовый немножко темно-фиолетовый для котика еще возьму сиена жженая такой красно-коричневый оттенок для рыжего котика будет хорошо сиена и для елочки зеленая виридоновая так куда бы выдавить чтобы видно было зеленая виридоновая и так друзья немножко можно спрыскнуть акрил листочек увлажнить чтобы было проще работать и вот для котика я возьму какую-нибудь круглую кисточку. Синтетику. Я возьму вот такой вот номер три. У меня. Так, я себе не добавила черный. Вот что я не добавила. Черный. Капельку, капельку черного. Вот так. Все. Сейчас мы начнем работать с глазками так ну соответственно тряпочка водичка все это приготовили и вот я на краешек кисточки набираю черный цвет и делаю наши глазки то что мы наметили я вот так вот обложу Здесь у него такая, как стрелочка, уголочек. Вот отсюда пойдет. Где-то этот черненький потолще, где-то потоньше. Вот так. Здесь вот будет потолще такой вот слезнячок, как бы там где, да, у нас? У котика. Так, здесь вот так. Такая толщинка как бы века. И второй глазик. Вот так вот. вот таким образом здесь вот тоже такой вот поворот и закругленный вот так к низу Тоже, как бы, такая толщинка. Смягчаю вот эти вот уголочки чуть-чуть. Не сильно, слегка-слегка. И сразу намечу Черные зрачки, где будут у нас. Вот этот. И здесь он у нас вот так вот пойдет. Вот так вот закрыли. Кисточку промыла. Сейчас беру белилки зеленый. И вот таким цветом, пока таким закрою глазики. Вот так. он такой яркий, кажется, зеленый. ну мы сейчас будем делать объем глазкам. В этот оттеночек добавляю желтенького, но с белилками. Вот такой красивый цвет. От серединки веду вот так сюда. То есть этот темно-зеленый, так еще белилок желтого, еще светлее. Такой прям разбеленный-разбеленный зеленый. Темный зеленый у нас должен вот здесь, то есть в теневых участках под веком остаться. Здесь вот у нас будет светленькая. уберите какой вот вам удобно работать, такую берите, даже я вот возьму чистый вот этот зеленый, и еще дополнительно я затемню вот здесь, вот обязательно вот обязательно обязательно затемняйте, иначе не будет объема, не получится объем. Белилки желтый. где-то вот здесь посередине, и тут в уголочке можно такой как бы блечок яркий. Так, кисточку протру и вот так вот здесь границу этого темного и светлого, так вот потопталась как бы на месте, да, и сделала плавный переход. Теперь возьму белилки и сделаю блики, такие яркие блики в глазках. Вот здесь будет бличок. И здесь по форме глазика, вот такой тоненький, еле касаюсь кисточкой, вот такой бличок. В этом глазке у нас тоже будет, вот здесь такой покрупнее бличок. И вот здесь более такой вот маленький, длинненький какой-то. Чистыми белилками вот сюда добавлю, высветлю глазик. Но сделаю так, чтобы вот он чуть-чуть подвпитался, вернее не впитался, а смешался с предыдущим. И вот сюда немножко добавлю. можно где-то побольше желтизны. Вот желто-зеленые глазки. Вот мне нравятся такие вот у котиков, когда зелененькие такие. вот Сразу, да, как красиво стало. Так, возвращаю темно-зеленый. Вот я его нанесла, кисть вытерла. И распределяю. вот такие глазки получились как бы я такие оставлю меня как бы уже устраивает так, единственное что я сейчас заметила зрачок подправлю черненький вот здесь И немножко здесь вот так дальше дальше сделаем носик я беру красный красный и вот сиены наверное сюда добавлю такой вот не буду его делать чересчур прям каким-то красным или розовым такой цвет прям очень хорошо подходит к носику и вот так вот закрываем беру черный вот здесь тоненькой линии Перемычечку эту темным делаю. Вот здесь. Почетче делаю носик. Так. Вот здесь слегка можно вот так волнистой линия. Там будет шерстка, но теневая туда тоже нужна. И под усы так они у нас будут вот здесь, можно коричневый с черным, уже не чисто черный, а такой вот темно-коричневый. Вот эти вот точечки, потом из которых усики растут, собственно. Вот так вот разнообразно Крой, краешком кисточки вот просто на такие вот такие хаотичные точечки вот так. Дальше <coughs> беру сиену и буду делать уже самого котика направление мазочки буду наносить по форме шерсти чистой сиены так Вот здесь по краю ушка более тоже такая вот темный цвет а вот здесь ушка не до самого края дохожу там потом посветлее чуть-чуть нанесу оттенок здесь толщинка уха будет светлая здесь опять теневая так вот здесь будет таким треугольничком. Теневая. Вот здесь полосочка. От глазика тоже у нас сюда идет такой вот темно-коричневый цвет. А вот здесь где-то у нее. Или у него вот так вот пойдет темнота так вот это вот которая отделяет у нас шейку вот так и вот теперь вот так вот намечаю полосы да у нас там будут посветлее потемнее полосатость котика такими вот как бы зигзагообразно так здесь вот так вот коротенькими мазочками как бы показываю шерстинки между пальчиками вот здесь прокладываю более темным оттенком даже с капелькой коричневого вот здесь добавлю, откуда будут коготочки выходить такими треугольничками. Такие вот оттенки. Дальше, вот тут где-то над глазиком у нас тоже. Темнотики вот так вот показываю. Вот здесь. сюда пойдут черный с коричневым вот сюда такой оттеночек на носике там шурстка у нас совсем совсем прям коротенькая поэтому движения такие прям коротенькие коротенькие создаем здесь пятнышко вот такой видите здесь пошире здесь сюда пойдет где у нас Побольше можно вот так вот опустить сюда его. Так, теперь я возьму охру. Так, я сбрызну еще красочку. Чтобы она не подсыхала. Добавлю в этот оттенок охру. Сейчас вот попробую. Больше надо охра Возьму чуть-чуть еще белилок. Более светлый оттеночек такой. И здесь... Вот здесь, около ушка. Где-то полосочки вот сюда заходят в темно-коричневый немножко. Вот здесь. Так. И заполняю там, где я вижу такой оттенок, я его заполняю. Вот здесь возьму еще там кое-где. Так вот покажу темненьких. Потом опять пойду светленькими. Так, около глазок прохожу светлым аккуратно, чтобы не испортить глазки, вот так вот по носику пошли. заполняю заполняю <coughs> просматриваю все вот оттеночки где у меня какой <coughs> где светлее да где темнее где а, такой вот самый светлый где что-то такое более средние оттенки вот выискиваем и заполняю здесь главное вот направление шерсти вот увидеть куда она как вот на отдельной части лица куда она направляется да так вот здесь прям совсем такое светлое пятнышко если вы нанесете вот эти вот мазочки правильно по росту шерсти работы в принципе останется вообще минимум то есть не надо будет как бы брать и прорисовывать там так, вот здесь вот пятнышко такое светлое. Прорисовывать каждую там ворсинку, да. Там надо будет дать только какие-то легкие намеки на шерсть. И как бы уже все получится. Буквально там несколько каких-то ворсинок показать, что шерстинок. Так, вот сюда. Вот здесь тоже такое вот под глазом светлое пятно а потом идет более темненькая дальше здесь более такое вот охристо желтоватое какое-то Здесь опять что-то мазочки такие вот потемнее. Опять что-то более светлое. вот здесь между пятнышек так вот свободными легкими движениями заполняю сюда чуть-чуть спускаюсь так более потемнее вот сюда А подбородочек уже эти щечки будут прям, прям почти белый беру. Но чистый белый я не буду наносить. Он слегка-слегка такой вот кремовый оттенок. Так. Дальше вот этим же светлым кремовым оттенком добавлю светлых участков на шорстке. То есть вот здесь какие-то ворсинки. Сюда вот, вот тоже такие вот более тоненькие вот здесь ушко тоже довольно таки светлой полосой каемочка так а вот здесь тоже здесь и вот так вот это внутренняя часть это наружная я добавлю вот так а там потом шерстинками Вот так вот сделаю краешек уха более светлыми когда елочка появится дальше вот такой вот охристо красненький оттеночек посветлее для предыдущего вот этого я нанесу вот здесь там где у нас лапки можно подчеркнуть чуть-чуть подбородочек сделать почетче слегка захожу на этот темный коричневый делаем его пушистым <с Child's point> так дальше Этим же цветом вот здесь прохожусь по лапке. Сюда вот так вот потемнее, как бы треугольничком таким. прям таким вот светлым светлым вот здесь пройду по краю ворсинки и вот здесь будет светлый даже белый возьму он уже смешивается и не белый получается прям таким светленьким светленьким же светлых кое-где вот здесь между подброшу можно этой же кисточкой можно взять какую-то более тонкую и прорисовать какие-то отдельные прям тоненькие тоненькие шерстинки я хочу более так вот свободно его написать как бы ну досконально все не вырисовывать более такой вот в живой свободной технике. так чуть-чуть промыла кисточку и вот здесь вот тоже кое-где таких вот Добавлю немножко. Ну вот, пока, наверное, достаточно. Пока оставлю. Так. Поработаю с другими да, деталями на картине. Беру красный. Пока красный чистый. И заполняю наш шарик красненький. Пока чисто красным цветом. Роготочки тоже потом сделаем уже на шарик. Вот. Теперь я беру темный фиолетовый и наношу вот так вот, втираю там где у нас теневая у шарика фиолетовым затемняю так вот с этой стороны теневая вот нанесла и теперь ее туда вместе с красным можно сверху если переборщили вот как я да сейчас взять и сверху красного и здесь вот так вот здесь ну, вот так достаточно. Промываю кисточку, беру беленький, вот здесь делаю тоже такой вот блечок, полубличок даже такой вот, мы его втираем, мягенький. Так, дальше, вот здесь по краешку. Не по самому краешку чуть-чуть отступаем как бы такой полу так я вся в коричневом уже полубличок такой прокладываем и втираем втираем его чтобы он такой бледно розовый получился так видно там краски то у меня палитра уползает уползает в сторону вот такой вот с плавным переходом нанесли здесь вот здесь по краешку чуть-чуть тонкой линией дальше по форме вот шарика вот как он у нас идет до да? беру беленький вот так вот раз кисточкой прям прижимаю и вот здесь самые такие главные мазочки Здесь у нас будут блечочки. Чуть-чуть их поярче, чем предыдущие делаем. Это здесь, возможно, отражаются как раз-таки наши фонарики. И уже пастозно я беру. У нас блечок вот здесь от фонарика такой вот беленький вот здесь их как бы три прям коротенький подлиннее и опять коротенький и вот здесь маленький дальше вот здесь тоже немножко почетче вот так такой шарик так вот тут чуть-чуть смягчу границы вот так вот дальше я сделаю темно-серый цвет белила черный и закрою вот эту детальку пока вот одним цветом таким вот темным закрываю и теперь беру белый и высветляю оставляя лишь так я вся вся вся вот пачкаюсь мне так неудобно не знаю как рисовать высветляю оставляя как бы между вот этими сегментами тоненькую черную полосочку вот, смешивается получается такой серый посветлее такими как бы треугольничками сегментиками так уже чистым белым, вот здесь в каждом уголочке, более таким вот ярким белым нанесу вот так. Дальше вот эта штучка, колечко раз намечаю тоже черную а потом беру белый и наношу сверху белый и вот где-то осталось до да, черненькая где-то э, нет то есть и так ниточку мы прорисуем потом теперь берем сделаем синий шарик давайте Наношу чистый синий. Закрываю пока чистым синеньким. Очень красивый такой синенький. Мне прям нравится. Вот так. Теперь. Теперь. Берем белый. И начинаем вот здесь втираем. Потом вот здесь будет блечок какой-то, вот там будет блечок здесь немножко по краю по низу и все это аккуратненько так вот втираем как бы растушевываем по форме еще беру где там у меня поярче Протираю кисточку, И вот так вот вмешиваю. Здесь снизу более светлый оттенок. Вот здесь посветлее. Вот эти вот штучки. Но границы мягенькие. Смягчаю. И вот здесь тоже добавлю синего. Так. чистым беленьким. вот здесь бличок и вот здесь немножко виден один и там совсем маленький выглядывает второй. тут добавлю еще вот так по краю здесь легкая каемочка Вот такой шарик и следующий фиолетовый беру чистый фиолетовый нанесу пока его или можно сразу его смешать чуть-чуть с белилами чтобы он не был такой прям темный темный поярче да вот таким вот цветом Закрою этот шарик. Кусочек шарика, да? Не целый он у нас. Промываю чуть-чуть. Беру белилки. И начинаю теперь опять высветлять вот по краешку. как свечение И вот так вот втираю втираю чтобы был мягкий переход дальше вот здесь у нас <coughs> тоже такое пятнышко более светлое вот так вот вот прям помогаю помакаю ватру еще таким же образом вот здесь теперь прокладываю более яркую такую линию если не получается с первого раза Постепенно, постепенно добавляйте. Он рано или поздно сдастся. И будет постепенно высветляться. Все равно будет. Так, здесь мягенькая, мягенькая граница. Так. Основной какой-то белый бличок и вот здесь я тоже вижу такой вот бличок ну, тоже хочется мне вот так как бы два показать вот теперь кисточку промываю и возьму я кисть уже размерчиком побольше возьму наверное вот такую скошенную и цветом зеленый и наверное с капелькой черного я буду смешивать чтобы такой более плотненький цвет был зеленый я сейчас нанесу его полностью вот закрою весь этот фон вот таким вот цветом полностью-полностью обходя наши игрушечки котика так зеленый еще черный Довольно таки сейчас темный оттенок получается. Ну, на этом оттенке, на темном у нас потом будут хорошо смотреться э, фонарики и также какие-то светлые иголочки. Вот таким образом. Закрываю. так вот здесь тоже здесь у нас елочка даже вот так вот заходит на котика можно вот так вот это сразу показать Так, здесь не заходит ничего. Так. Коготочки закрашиваю, пока не обращаю на них внимания. Вот здесь вокруг игрушечек обхожу, аккуратно прохожу. Так, вот здесь. Это вот колечко можно даже взять какую-нибудь маленькую кисточку. И маленькое обрисовать, если, допустим, неудобно или страшно там испортить. Вот так. Осталось еще немножко. Так, вот сюда. И этот шарик тоже. Не видно мне. зеленый на усы тоже пока никакого внимания не обращаю закрыла их так вот сюда тоже у него под мордашку пойдет елочка Вот сюда какая-то веточка тоже вот так пойдет. Вот здесь тоже. и вот здесь последний кусочек сейчас я аккуратненько закрашу так вот что-то такое получилось теперь я просмотрю где у меня что заходит вот на котика да где вот здесь я смотрю тоже иголочки. веточка заходит у нас на котика. Да они в принципе вот и здесь вот так вот много на него, где попадают веточки. Так вот здесь. Товарищ залез на елку, да и хулиганит. У меня тоже такие товарищи. Дальше. Вот здесь на шарик у нас немножко попадает. Елочка. Так, сюда попадает вот отсюда тоже откуда-то ветка идет. То есть тут мы ее будем потом более светлую еще прорисовывать. Тоненькой кисточкой. Так, где еще у нас? Вот здесь идет ветка прям вот так на котика. Где-то там вот от шарика и вот сюда на ушко тоже попадает ну, так в ве, э, я говорю скошенной кисточкой очень удобно такие вот иголочки показывать пока темным цветом наносим как бы по основу да чтобы потом нам было Удобно прокладывать светлые части. Так, ну и вот здесь чуть-чуть на головешку заходит, прям немножко. Вот так. Все, больше вроде бы нигде так сильно не попадает. Теперь, теперь, Промываю кисточку хорошенечко. Так, сейчас я возьму маленькую, попробую, если так, кисточки падают. Возьму белила желтый и попробую сейчас вот нанести, вот, к примеру, вот здесь у меня будет фонарик раз. Наносим цвет и вот так вот кружочком втираем вот шикарно получается вот здесь будет фонарик и пальчиком кружочек такой растираем дальше вот здесь и растираю вот здесь то есть там где у нас будут вот эти вот огонечки яркие это вот свечение от них вот здесь круговыми движениями вот здесь тоже будет вот нанесли чистыми белилами чтобы они не запачканные были ну, приблизительно где-то в серединках я поставлю такие что-то типа кружочков это наши фонарики а это как бы сияние свет от них Так, теперь беру белый цвет, ну, вот этот вот подпачканный. Сразу сейчас намечу вот эту вот э, ниточку, прям краешком, краешком. Вот туда она куда-то пошла. И где-то вот отсюда выйдет. И вот сюда вот в колечко придет. Вот так. Повесили игрушечку. Теперь я, наверное, возьму кисточку щетинку. Она вот такая вот, видите, жиденькая, то есть не плотненько. Ворсинки у нее. Я возьму желтый, добавлю вот в этот зеленый, сделаю его чуть-чуть посветлее, еще дополнительно распушу, если надо. И вот так вот, такими вот движениями я покажу веточки, иголочки. Пока не сильно светлым. Какие-то отдельные светлые я покажу уже потом тонкой кисточкой, отдельные какие-то. Так. Теперь беру эту с краю с черным. Где-то они у нас заходят на вот это вот сияние фонариков довольно таки темненькие вот здесь так вот сюда тоже какие-то веточки больше черного добавляю так вот здесь тоже на вот этот цвет выходит так вот сюда идет тоже такая веточка вот тут пойдет. Вот эти тоже. Вот сюда более темные, то есть кое где фонарики эти вот перебиваю. Так, вот тут вот, тоже там будут елочки, елочки. Вот что-то такое темненькое пока создали. Так, и теперь вот промываю лишнюю воду с кисточки убираю беру желтый в этот зеленый можно чуть-чуть белил охры такой хочу не прям яркий а охра такая она делает его более спокойным желтым и вот таким цветом я попробую сейчас веерно если что возьму тогда и буду прорисовывать аккуратненько кисточкой да нет нормально получается не спеша прям краешком кисточки такие вот делаю более светлые веточки вот сюда веточка идет в одну сторону иголочки пошли в другую. Здесь тоже прям уголочком кисточки рисую, чтобы получались иголочки. Вот тут какая-то веточка. Так в одну, в другую. Здесь тоже вот можно основную да наметить себе от нее вот так в сторону разбрасывать иголочки. Вот так становится уже поинтереснее, да, повеселее. Так вот тут у нас пойдет веточка, потом она будет раздваиваться у нас вот сюда, сюда сюда вот наметили и теперь вот так коротенькими мазочками периодически набираю красочку и прорисовываю эти все иголочки чем хорошо щетинкой, да, веерной, то, что у нас, а вот, ну, не отдельно там вот какой-то кисточкой, тем, что у нас получаются они более такие вот мазочки спонтанные, то есть более работа живее и интереснее выглядит, чем мы будем выписывать каждую иголочку отдельно там, кисточкой. Так, здесь вот здесь какие-то вот так вот идут что-то такое так вот здесь вот она вот так пошла сюда пошла да и вот начинаю вот так вот в стороны не перекрывайте только полностью весь вот этот темный цвет тут тоже какая-то веточка она вот так идет вот так чуть-чуть в стороны иголочки вот так вот разнообразно где-то там таких маленьких местах где особо не подберешься не нарисуешь И все вот эти иголочки можно просто как бы слегка так помогать показать какое-то движение и все так вот здесь пойдет веточка вот сюда вот так пойдет веточка сюда и вот начинаю опять-таки вот так уголочком кисточки накидывать более светлые иголочки вот там тоже что-то такое какие-то моментики светлые есть так вот это у нас тоже чуть-чуть так вот попритрагиваю какие-то иголочки тут чуть-чуть добавлю вот и вот возьму еще больше белил совсем совсем таким разбеленным прям по самым самым таким вот освещенным пройду то есть вот здесь это где-то Вот здесь немножко, и вот тут вот чуть-чуть, вот здесь около фонарика, немножечко здесь. здесь тут так здесь я сделала вот здесь немножечко сделаю И вот здесь Вот так достаточно. Теперь поработаю с нашим котиком. Так, возьму вот тут отсюда чистый белый. Капельку вот этого коричневого, таким вот светлым цветом добавляю водички делаю так вот пожиже и сделаю шерстинки еще белого хочу на лапках вот тут прям коротенькими коротенькими мазочками Добавляю шерстинок, вот здесь также аккуратненько. В, в ушках у нас вот здесь тоже такие волосенки. Ну, там мы закрыли вот, так вот здесь по краешку уже вот эта пушистость там немножко покажу так ушка где-то вот так отдельных черточек по мордашке сюда. Ну, вот, достаточно. Чуть-чуть причесали его и хватит. Единственное, что вот, наверное, сейчас сделаю более темный. И вот здесь по краешку мордочки так вот пушистости мы сделаем, очень уж такое получился. Какая ровная граница, вот так вот сделаю. И хватит. Так, теперь я возьму кисточку, вот эту тоненькую. таким вот персиковым этим оттенком я намечу его коготки остренький около края здесь раз расширяется здесь тоже тоненький оп и расширяется опять тоненький и расширение прям самым самым краешком потом чуть-чуть надавливаю и получается вот так вот как расширяется капельку черненького оттеню их вот туда они вовнутрь да как они прячут как готочки ямочка там вот это у них так коричневато черным вот здесь между добавляю оттеняю немножко красочки так вот как бы в растирочку так ну и осталось нам сделать нашему котику усы я возьму тоненькую кисточку вот такую вот беру белилки вот сейчас их куда-нибудь вот сюда в стороночку Делаю их пожиже. Если есть лайнер, у меня лайнера для акрила я еще не приобрела. Можно лайнером. И вот где точечки, да, эти мы намечали, вот так вот быстрыми движениями делаем усики нашему котику. Так лишнюю краску снимаем здесь и сюда тоже в эту сторону вот так вот они пойдут здесь покороче. Вот так вот и этой же маленькой можно допустим где-то не то взяла вот здесь вот каких-то волосеночек пушистости добавить вот здесь вот здесь немножко покажу Это уже детальки, как бы просмотреть можно, кому чего не хватает, чего хочется добавить. Хочу коричневый все-таки вот здесь подзатемнить немножко носик. Так вот здесь потемнее чуть-чуть носик. здесь тоже можно вот так вот эти волоски здесь тени Листочки промываем и сейчас мы с вами снимем скотч скотч снимается с помощью фена я жужжать не буду в работе со снеговиком я там уже показывала приподнимаем сюда дуем феном и аккуратненько отклеиваем Получается, бумага не рвется и все идеально отклеивается. Итак, друзья, вот я сняла с помощью фена. И сейчас покажу вам поближе. Вот такой котейка у нас получился. Рыжий хулиган. Тоже такой вариант на этом все мастер-класс подошел к концу ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал если не подписаны у нас будет много еще всяких интересных мастер-классов а на этом все Я с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока